К Денису в гости приехали, порубиться, потренироваться, чтобы Дениса, Дениса прочувствовать, да и Денису надо готовиться, тяжей мало, Пять часов ехали, а чтобы Денис у нас подготовился полноценно, привезли ему вологодских сырков 300 штук, витамины, белки, углеводы для подготовки. Я знал, что они везут мне сырки, я, короче, тоже тут долгу не остался, Шоколадки Фитрекс, мои самые любимые, для суставов связок. Флэкс. Крутые бюцашки быца, сейчас мне понравились Сенерджи энергетически. Так что Самый большая шанс у нас у Лиграчу. Вот он, он стеснительный очень. Но мы постараемся дать ему достойный отпор, достойный поединок. Как и говорил, всем миром Денису помогает подготовиться на предстоящую вендетту. Вот парни приехали даже из Вологды. Проехали 700 километров. Денис у нас настоящий народный чемпион.